середина марта, но под Валенсией можно видеть сады с цитрусовыми. В частности, это апельсины, это поздние сорта. И сбор некоторых отдельных сортов продолжается даже до августа. Но здесь не собирают по два урожая в год, как иногда пишут. На самом же деле это просто разные сорта цитрусовых.